Наш последний вечер, наш последний разговор По телу твоему скользит последний мой взор. Твое белье на полу, ты абсолютно нога И прижимаешься ко мне последний раз ты моя Твои плечи теплые, как возгорячие свечи Их покрывает поцелуями, губы мои Я растворяюсь как лед В твоих фраз и ты целуешь меня Последний раз, последний раз ты со мной. В последний раз я твой. В последний раз слезы из глаз. В последний последний раз ты со мной последний раз я твой в последний раз слезы из глаз последний раз близки белых волос на постели любви раскинуты волнами несбыточной мечты вся наша печаль вся наша радость и боль и в тихом шепоте любви я различаю постой ты тихо просишь меня не оставлять тебя одну на в глубине моих глаз ты видишь только пустоту а и ресницы дрожат ты тихо молишься о нас но я знаю одну что это все в последний раз, последний раз ты со мной, последний раз я твой, в последний раз слезу из глаз. в Последний раз, раз стараешься забыть о том, что будет впереди, и бросаешься вся в огонь последней любви, сгорая как бумага в моих нежных руках, ведь это все в последний раз, и ты забыла свой страх. А потом я уйду, и дождь за окном. Напомнить тебе, что я уже не вернусь, но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть. Груз расскажет о том, что я когда-нибудь приду, и слезы твои своей рукой я патру. узнаешь о том, где я не был и где было, я скажу тебе просто: я тебя не забыл, все исчезнет, растворится, все растает до тла. Улыбнувшись, я увижу, что. Отождала, но пока я вижу слезы, слышу шопот твоих фраз Я ухожу не навсегда, я ухожу в последний раз Любой бьет прямо в сердце Стоит тебе раскрыться Она не похожа на Тейсона А даже совсем наоборот Но бьет намного сильнее И вот лежа на полу Первый раз в жизни